дископ. Каждого свой стиль игры, то есть у Надаля, там сумасшедшее вращение, когда ты смотришь, то есть вообще это невероятно, как, как он там выполняет удары. И мне очень тоже нравится, как Энди Мара играет, то есть у него тоже свой стиль игры, у них у всех, то есть у четырех игроков, они все очень такие топ-игроки, которые что-то делают там лучше всех остальных. Поэтому мне как бы мне нету такого, что что кого-то я там больше, кого-то меньше. Но вот в последнее время я больше смотрела именно Эдимара. Ходили мы с тренером, потому что он тоже, как бы, с ним очень хороший друг. Во время матча, то есть я сидела тоже в его, в его боксе, когда он играл. То есть было очень интересно посмотреть. И я думаю, что это хороший очень такой опыт для меня. И именно профессиональный, потому что он очень долго уже в туре. Мы сидели, он сидел там перед матчем как раз, и мы... К нему как бы присоединились и сидели всей командой. То есть уже я его знаю, меня тренер познакомил с ним, и он мне там тоже, мы с ним общались по поводу его матча, по поводу там, моего, как я играла, там, какие планы. Как бы он очень такой добрый, очень хороший. Наверное, победит Джокович, мне так кажется. Но вот, сейчас я знаю, что Федераль очень хорошо играет, очень такой неуверенный такой, был турнир в Шанхае, и он очень здорово играл там. Посмотрим. Все очень уже уставшие, потому что уже конец, конец года уже и женщины, то есть и, и мужской тур тоже уже они там подошли, у каждого травмы уже вылазят какие-то старые или какие-то там новые, которые кто-то получил. Поэтому надеюсь, что он закончится там хорошо и будут хорошие очень интересные матчи. Видископ Спортивное видео.